Game Over. Ты не бойся, мы тебя не больно зарежем. Чик, и ты уже на небесах. Tu notte giorno di torno girano delle belle.